И всем привет, с вами, как всегда, Маша. Сегодня нам добавили новые сюжетные квесты, ура! А наконец-то... Хотя я ещё, в прошлом видео не доделала, когда делала квесты, но я в вне видео их наделала. Сейчас я покажу то, что было в прошлом видео, где были квесты. Возможно, вы и не знали, что я в этом видео проходила квесты. Но теперь будете знать. Ссылочка будет на последнее такое в описании. Ну, сейчас мы смотрим... Что было в предыдущей сюжетке? <клышать> oh, oh, <клышать> оп хвостик! Это котенок. Это ты! <клышать> <клышать> это ты! Просто девочка, да? <клышать> <клышать> Любовные истории Ник и холодильник Хотелось бы мне смонтировать Видео с их шипом Про камни с дырочкой я поняла Что насчет коряк? Блин, да, как понять, ты же вообще шаришь? А, стоп, а а почему я вообще про эту тему говорю? Это все вы, это вы меня заставили. Правильно Идрес или на букву П, говорит. Это не акт милосердия, Мачантис. Это акт э, другой какой, какой с палками и вирками в камнях. Я думала, что надежда моего мира потеряна, и теперь хочу ее вернуть. Я, я честно не знала, что сейчас будет больше букв, Я просто пошутила. То есть, все-таки холодильник это девочка. Точнее, в холодильнике сидела девочка. Ее звали Надежда, что я несу. Нет. Я только не подумайте, что так на самом деле есть. Я, я шучу, реально, а почему Надежда за большая буквы? Я не знаю, почему у нас больше. Так, все, посмотрели, посмотрели, навиделись там, не знаю, что. А и что надо сделать? Где это? А, это там. Мария, как хорошо, что ты здесь. Мы переживаем за Анну Алекс. Поможешь нам их найти? Помоги Линде и Лизе найти Анну Алекс. Найди там, приведи там, отдай купи. Х хочу, дай купи. Или что там, не помню. Я хочу пить, но я не успею попить. Мне даже не хочется озвучивать эту мысль. Вы думаете о том же, о чем ты думаешь? О чем ты реально думаешь? Она же забрала, она забрала Грейвер, потому что хочет, а... чего она хочет. А чё с Тенью Линды? Вы это, а, ш... а... а что такое с ней? Ладно, это не важно. Она не обойдется без помощи сильной ведьмы, такой, которая владеет черной магией. Чёрная магия, наверняка она отправилась к Пи. А я думала, только там обновление, новая ведьма или сестра Пи. Да ладно, ладно. М мы снова поленились. Конечно, это может быть Пик, это может быть ещё, ой, и Оскорбляю игру? Нет, мы идем дальше. Ладно, тогда начнем спи. В смысле, начнем спи? Больше, ведьм нету. Нам нужно отправиться котель... на котельное болото и поговорить спи. Отправься на котельное болото и поговори спи. Кстати, где все игроки вообще? И что-то рано в игру зашла. Я знаете, как спонтанно. В 11:43 по московскому времени тыкаю? В 40 минут еще не было. 41 даже минут еще не было обновы. И решаю проверить в 43. Хоп, ты и откуда обновление. Я такая, что? что? Быстрее записывать! Доехать туда! Почему капсом? А вы не оглохли, как я сейчас заорала? Не проблема, а вот там есть жутковато. А вот если бы она что-то озвучила, я бы оглохла случайно. Согласна. А варианта не согласна, не хочу и вообще отстаньте нету, потому что... Хочу, дай, купи! Или чего там? Я не помню. Если вам интересно, откуда это надо помнить, я сама не знаю откуда, я не помню. Вот я думаю, вам интересно, почему я до сих пор не прокачала начальную лошадь, у меня столько коней. Ну, это секретная тайна пока что для вас, я не знаю, когда-нибудь я ее озвучу или нет. Да это вам и не интересно, это просто такая моя фишка. Фишка. А там Турляндии всякой. Президента Турргэндии. Фишка, я президент Тургэндии, мне 7 лет. Мозгов нет. Я там еще единственный житель, если вам интересно. Так, мы мы вообще-то сюжетку делаем. Ты что-то это... Ну, я, о том говорю? я о том не говорю? Нет, он не говорит... Короче, я надеюсь, что вы еще не отрубили видео, потому что вы, типа, хотели посмотреть сюжетку. Тут просто кто-то что-то... Да, что-то. Что-то говорит про какую-то... Это... Непонятную страну, Дорландию, какого-то там президента, говорит, что она президент, это вообще. Так, я вернулась, я не знаю, на чем я остановилось точно, мне звонил инструктор по вождению. Завтра 8 утра занятия, у меня уже по сахаринскому времени, вот если на сервере 11.56, это еще плюс 8 часов. Я надеюсь, что я успею со своим медленным интернетом выложить видео и поспать успею. Ах, пожалуйста. Жаль, это так сложно, это невыполнимые задачи. Итак, пи у нас лошадь, я еще не нажимала. Или это какая-то, чуть не проматерилась, какая-то шутка. Духовные наездницы, вот мы и встретились снова. А Почему вы на меня так смотрите? Шляпа съехала на бок. Может, я тебя исцелю? Попробуй. Может, заодно почесать мне подбородок? Что? Почему я вообще это в таком выражении читаю, в таком тоне? Хм, я очень стараюсь, но ничего не выходит. Похоже на это, на, на почесание, отвечаю. Это он так ее чешет. Наверное, потому что я не ранена. Мне нужно ли не лечение, а обратное превращение. Сахар не найдется. Что происходит? Для заклинания? Не, просто захотелось, а для заклинания? Хм. Я, я не помню, что нужно, пока я в этом теле, мне ни за что не вспомнить, надо найти мой гримуар. Гримуар, что? Я Нет! Нет, он был у меня с собой. Ты нашла гримуар, что? Не странные, волшебные. Чтобы собрать их, нужно выбрать правильный момент и постарайтесь не утонуть. Вот так круто вместе, вот так выглядит, смотрите. Родные котята. Что за родные котята? Привет! Родные котята. Мяу-мяу-мяу. Мяу-мяу-мяу-мяу. Ой, она на меня напала. Ты чего? Мария, отбери у нее ракушки. Да, мы ничего сделать не можем. все делает. Мария! Хочу, дай, купи. Хочу, дай. И сказала, хочу. Дай. Мяу-мяу. Мяу. Мяу. Мяу-мяу. Мяу. Почти вот цели. Костя, говори, я что нам нужны человеческие кости. О, нить, не думаю. О, нет, О, нить. Мить. А мы еще будем вот так вот долго это собирать их? Спасибо. Вот это я понимаю. Ух, мы эти кости мои. Боюсь, вам придется поискать других. <сülح> Вы <сülح> Почему еще здесь? О, о, о, о, ухожу, ухожу, ухожу. А, а эта кость пусть просто валяется. Хорошо, ладно. Ой, какие разговоры. Лиза, устроим вечерок, когда вернемся на раннее сдержание. если тогда лучше, то останется у меня, пока вы не предоставите удостоверение. Это не закон, это ты покажи удостоверение. Боб, иди сюда, у нас тут код 1040, что он налево тирается. Эх, стойте здесь, мы с вами не закончили. Зелень начинаю варить, а как только закипит, поднеси его и дым старый облик возвратит. Что очень обидно. Было бы интересно угадать правильную последовательность или правильные ингредиенты. не не не, -не, не... я не уверена, что человек. Я даже не уверена, что я человек. А сегодня тут пропущу Ну что же не будет? Интересно. Разработчики же так все продумывают. Вы что? Если мне сейчас скажут обратно ехать, это... Я не удивлюсь. Ну, сказали же обратно ехать, все равно, -то. посмотрите. Хорошо. Мы уже телепортировались сюда, молодцы. А я вот обратно сейчас поеду, вон на то пятнышко. Я это не снимала, но меня, походу, телепортировали оттуда. Это все-таки оказалось не под мостом, а около моста. <laughs> Классно, я уже здесь, я сейчас у моста была, а теперь здесь, нормально. Какой неприятный опыт. Похоже, мы оказались в лесу холов и сказала, кого еще там, если буковку одну поменять. Но на ютубе такое говорить нельзя. Ах, это э, очень древняя магия, очень могущественная. Что ж, я пора достаться, но я, кажется, забыла дома выключить котел, выключить. Эй, удачи вам и такое. Вот это я понимаю, крутой персонаж с бородавкой на этом подбородке. Какие красавцы полетели! А, а чё они <смех> летают странно задомно? <смех> Бежим! Красят таинство силы! Ура! Опыт, опыт! Опыт! Почему они уже побежали? Мне не дали побежать и вдруг меня схватили? Это вообще... Это как бы не смешно! Это не смешно! <смех> Я во всё... Да дайте проехать! О, здравствуйте, здрасте, девочки, вы чайф прогнали, они шкаты, Еще не под прямым углом пролетели. Ваша поддержка очень много для меня значит, Мария, это с нами? Даже не пытайтесь меня отговорить, значит, решили, тогда первоначем мы здесь утром мы отправимся вместе на помощь Конкорд. больше откладывать нельзя. Подожди, Конкорд, скоро ты снова будешь с нами, и духовные наездницы опять будут непобедимы. Я думала, сейчас будет ночевка, а это у нас закончился квест, да? Да, это у нас закончился квест. Ну, все, ребят, если вам понравилось это видео, то не забудьте поставить ему лайк и подписаться на мой канал. Буду очень рада. Всем огромное спасибо за просмотр. И пока-пока!